Приветствую всех из Финляндии, но речь сегодня пойдет не о Финляндии, а о Америке. Я там больше чем год назад, около двух лет, наверное, или полтора года, был в Америке на строительстве дома из клееного бруса финской компании. И, соответственно, мне по счастливой случайности довелось побывать на строительстве каркасного дома, где я тоже по Снимал много видеоматериала, ну, насколько мне хватило аккумулятора, на самом-то деле, и времени, пока мне позволили там находиться Очень достаточно много интересного Поэтому хочу немножко рассказать вам, что я там увидел Местоположение данного дома – это штат Нью-Йорк на реке Гудзон в принципе, вид такой интересный, но двуякое отношение все-таки Когда ты смотришь на противоположный берег реки, это одно дело Но когда проезжает поезд, это совершенно другое Плюс это непонятная лужа какая-то перед железнодорожным полотном Она такая болотистого типа Но опять же, видите, здесь любят бассейны Все-таки это ближе считается Ну, не знаю, я не проверял, как сказали примерно Краснодарский край там, ну, действительно было там тепло весной То, что я там увидел, мусор валяется гвоздями наверх и так далее Это немножко, конечно, мне это не нравится ситуация, но я сильно так не переживаю Это везде так, где-то лучше, где-то хуже, ничего такого особенного в этом отличии я не увидел Радует только одно то, что, по крайней мере, мусор более-менее окучен Это тоже уже, в принципе, упорядоченный хаос, это уже упорядоченный как выяснилось, в Америке очень любят вот эту zip систему они ее закрывают на фасады, заклеивают лентой и в принципе, вот как в нашем варианте на клееном брусе пришел домой комплект и как мы делаем в Финляндии досочки и так далее, шпунтованная доска они не захотели им этот вариант не нравится, они не привыкли к этому, и они захотели эту систему, якобы считается если покрыть Этой системой проклеить стыки этой лентой, то уже некоторое время может дом находиться, скажем, под, ну, уже защищен, считается, от осадков В данном случае прибито все по фасаду, удивило немножко гвозди, конечно ну для фасада это не критично, если кровля, то, наверное, там может как-то будут по-другому делать, я не могу сказать Но здесь, конечно, на фасаде очень глубоко забиты гвозди что касаемо кровельного покрытия, то там используется ПВХ мембрана, я так понял, что это такой более-менее тренд, скажем, для покрытия, потому что кровля плоская, ну, можно относить ее к плоским кровлям, я много достаточно таких встречал уже модерн, ну, тут дело все-таки моды, скорее всего, и внешнего вида, и, и что там еще можно использовать, либо битумные, либо вот этот вариант, этот вариант у них более популярные, они считают его более надежным и все, как оно будет склеено, что то, что это может э, приносить и, и там и там неприятности, это не показатель, не для чего разуклонку по крыше делали при помощи, я вот что увидел там кровля завернута, ветром задрала ее и какие-то яички разной толщины, потом фанера сверху как-то вот э, Таким образом делается разуклонка, и потом покрывается все ПВХ-мембраной. Хочу отметить, что по словам архитектора, который э, проектировал этот дом, что подрядчик попался ну, далеко не лучший. Поэтому у них там постоянные какие-то терки, что-то происходит, э, одни с одними с другими не могут договориться, и в общем, постоянно какая-то ерунда. Хочу заострить отдельное внимание на их системе измерения. То есть они пользуются инчами. На мой взгляд, она более сложная и менее точная. Потому что там постоянно используются слова, как и половина, и две четверти, там три четверти. Ну, две четверти это половина, три четверти, там, две трети могут сказать, или еще что-то, или там четверть с половиной. Ну, такие вот вещи. У нас более метрическая, она на мой взгляд, она более точная система для американцев то же самое было очень сложно понять в метрической системе как мы пользуемся, для них тоже непонятно что меня порадовало в Америке, очень понравилось это весь экструдированный пенополистирол он помечен и отмаркирован по толщине, то есть все вот эти надписи и так далее там можно сразу определить какая его толщина, если в нашей европейской системе Особо не, ну, вот редко встречается. Бывает там мелкими где-то написано, бывает вообще не написано. И непонятно, если по сути взять стенку сделать полностью, закрыть экструдированным пенополистиролом который будет с замками, то по сути, вот на первый взгляд никто, ни проверяющий, ни заказчик, ни строитель, не сможет сказать, какой там, какая толщина там использовалась. То в американском варианте очень здорово. Весь лист расписан. И видно прям там 1 инч, 2 инча и так далее. То есть ты понимаешь, ага, здесь двадцатка, там двадцать пятка, здесь полтинник. То есть отличная система, мне понравилось. Здесь есть что, что перенять с Америки. Конечно сказать о том, что я не был удивлен или был удивлен. Конечно же я был удивлен. Почему? Потому что бетонный цоколь, цокольный этаж, бетонный бейсмент их, которые снаружи помазали просто обмазочной гидроизоляцией но ну, это в этом случае, я видел и другие напыляемые и наверняка недорогие, хорошие и так далее но и два сантиметра поставлена ну, одна ничёвая плитка экструдированного пенополистирола снаружи то есть ну, как-то странно вот здесь в кадр я не попал, ну размылилось, размазалось но вот этот ящик, это для тех, кто не знает у нас в Европе тоже, в Финляндии много используется на промышленных стройках Покупаются такие ящики, они, они находятся на колесах, там четыре больших колеса ну, Есть разные модификации по размерам И два таких огромных замка можно повесить, они прячутся и так далее То есть это сделано как раз такие вот промышленные стройки, чтобы... Тебе постоянно инструмент не таскай, там с угла в угол это же целая эпопея нужно э, спустить вниз там где у тебя бутовка или машина где загрузиться потом разгрузиться выгрузить и так далее то есть этот ящик он оставляется остается прямо на стройплощадке ну, стройплощадки более-менее так э, скажем под охраной ну и все равно если кто-то придет ну, сейчас в современном мире уже у нас видеокамеры ставятся и так далее то есть Кражи случается, но все же их меньше И тогда вот одна бригада Она может спокойно складывать туда инструмент Вешают туда замки Большие И чтобы его вскрыть, этот ящик Воспользоваться, ну, украсть инструмент Это нужно будет как минимум, ну, пошуметь нормально А так, он никому не мешает Если кому-то он э, Это место понадобится То спокойно любой человек Сможет его отодвинуть, откатить на колесах В сторону, то есть не надо это перетаскивать, перекладывать и переносить это очень важный момент это очень сильно экономит время и вот порадовало, что в Америке тоже так же пользуются вот чему я действительно был сильно удивлен так это тому, что они используют для сборки несущего каркаса дома гвозди без покрытия то есть черные гвозди которые вы видите, подтеки и так далее уже пошли в нашем варианте у нас такое не позволит нам нельзя использовать Черный крепеж только горячий цинк для несущих конструкций. Что из отличий, скажем так, и удивительного? Но ну, так как все-таки это штат Нью-Йорк и Америка, она немножко сдвинута на именно ветровых нагрузках, то поэтому они скрепляют практически весь дом, ну несущий там. Элементы между собой пластинами. Пластины прибивают все нормально на якорной гвозди. Ну, это то есть, специализированный крепеж, который крепкий, надежный. Вот, это отличная система. Но я был очень сильно удивлен, почему они используют сдвоенные, стройные, там четверные стойки, пятерные стойки. Между собой они ничего не прокладывают в эти стойки. Вот этому я был реально удивлен. То есть как так-то? То есть это про, просто, ну, грубо говоря, улица Пускай этот шов будет миллиметровый Но самое важное, когда этот холод доходит до момента тепла И получается в этом случае точка росы То есть между этих стоек, получается, будет конденсаты Выпадать влага Соответственно, будет гниение И будут все вытекающие последствия То есть вот здесь я был реально очень сильно удивлен И поражен этой ситуацией эта пластина, она не такая, не жестяная, она не из 0,55 миллиметра, там миллиметра два, наверное, точно. И причем не фрезерована, ничего не сделано. Вообще никаких проблем, просто нафигачили сверху и забыли. Вот. Ничего не утапливая и не подготавливая никаким образом. И вот опять же, интересный крепеж. Именно этот крепеж проходит от, по всему зданию. То есть, как заложил конструктор так оно и присутствует от бетонного пола там, цокольного этажа, потом межэтажные, стянутые между собой ну и соответственно все вот эти пластины и ленты, пробитые на гвозди, они держат конструкцию здания, чтобы ее не смогло оторвать и унести, как обычно там в кино показывают или еще где-то где торнадо присутствует то есть очень система такая достаточно грамотная никогда не встречал не видел и даже не думал что есть такие моменты очень интересный опыт что касаемо древесины то в принципе я особых отличий никаких не увидел все то же самое как и у нас сухая камерная стружки и соответственно она маркированная то есть определенные марки подходят под определенные нужды свои вот и все все одинаковое и это Правильно, никто не использует там сырую древесину, потому что сырую древесину использовать нельзя. Также используют очень много где, в каких узлах ЛВЛ, либо фанеру, это нормально тоже, там, потому что конструктивные жесткости необходимо по-своему делать. Для кровли они используют, как и мы, стропильные фермы, и я считаю это самым правильным решением, потому что все это происходит очень быстро, и быстро здание ставится под контур, который защищен от влаги. То есть крыша, крыша накрывается, то есть это буквально день-два. Если пиломатериал в этот момент, ну там пускай будет дождик, намокнет и так далее, то есть когда вы быстро его накрыли, и все, он спрятан, то он уже будет просто сохнуть. И сухая древесина камерной сушки, она не будет так впитывать влагу, как обычная древесина. Для крепления что ферм, что балок перекрытия и так далее, каких-то конструктивных вещей Они пользуются так же, как и мы Либо это будут башмаки металлические разного сечения, какие необходимы И крепеж, соответственно, тоже будет правильный То есть это будут якорные гвозди диаметром 4 мм Ну и толщиной там в зависимости, какие необходимы И, соответственно, проектировщик всегда укажет, какое количество их нужно забить Опять же, мы используем одинаковые системы по поводу балок перекрытия. То есть, это конструкционная балка из USB и двух брусочков. То есть, разные сечения, разные высоты и так далее. То есть, система, в принципе, одинаковая. В отличие, вот что сказать про отличие ну, финского строительства каркасных домов и американского, то американцы все-таки, вот они хотя они пользуются уже системой, Плитные обшивки, но непонятно, почему они до сих пор используют двойную обвязку по верху. То есть она, по сути, уже не имеет никакого значения. В нынешнее время будет достаточно, по сути, Но ну, у нас часто и элементы скрепляются, еще что-то. Просто пластина перфорированная ставится, забивается или закручиваются специальный крепеж, и все. То есть два элемента, они держатся. Из-за того, что нужно одну доску перехлестнуть на другую, это больше работы и, и больше пиломатериала плюс увеличивается вес ну и смысл какой больше не непонятно то есть вот в данной ситуации при использовании плитного, э, плитного плитной обшивки я вот эту систему вообще не понимаю то есть они в одном месте продвинулись а в другом остались где-то сзади то есть здесь я не соглашусь совершенно причем я даже не соглашусь с тем моментом что они используют там не знаю вот 5 сбитых между собой досок. 5 штук их сбили между собой. И, и зачем это вот между собой мостики холода? В нашем случае это поставят уже балку из клеенного бруса. Либо там LVL брус, либо еще что-то. Но более-менее цельно. То есть если вот 5 стоек, я вот ни разу не встречал, чтобы у нас использовалось. У нас в этом случае поставят уже балку клееную Это все. Ладно, там сдвоенная грубо говоря, ну там еще допускаю встроенное, но нас все равно обя... обязывают проложить между собой утеплитель это обязательно что касается цокольного этажа то он меня, так скажем немного удивил все-таки, есть какие-то системы, которые более нормальные ну, хорошие, а есть те, которые ну, реально странные что касаемо приятного и хорошего, это то, что у них по закону сменили требования и они Теперь на нижний обвязочный, скажем, в качестве нижнего обвязочного бруса ставят только лишь импрегнированный брус. То есть это тот брус, который можно использовать, скажем, в контакте с землей, с грунтом. То есть стартовый брусок они кладут зеленый импрегнированный, который под давлением обработан химикатами и может не бояться там влаги и так далее, разных вещей но все-таки вот он опять же в отличие мы не используем у нас к нему относится как к чему-то ядовитому поэтому только вот террасы и так далее, каркасы, это все вот, уличный вариант вовнутрь не делают, не используют его то в Америке, пожалуйста, старт будет обязательно зеленый и это везде, вот это в принципе такое нормальное Я не могу сказать, как с экологией, с точки зрения потом выделения каких-то химикатов и так далее, я в этом не силен. Но по логике, да, этот стартовый брусок, он не будет бояться определенных вещей. И также, как и мы, делаем одинаковая система у нас, подкладочный материал идет под все стартовые бруски. Что будет с улицы, что будет под перегородкой и так далее. То есть, все это нормально. Она работает как демпфер, звукоизоляция, ударные шумы и так далее. Ну, это, это хорошая система. Что касаемо удивления. Удивило меня очень сильно утепление именно цокольного этажа. Вот то, что я у себя утеплял в комнате дочери экструдированным пенополистиролом и мне там написали там, ой там у меня ребенок там умрет и еще что-то там напридумывали семь верст и все лесом то вот пожалуйста вот как к экологии относиться да люди просто взяли и весь бетон обшипали экструдированным пенополистиролом и это Америка ребята где законы требования и пятое и десятое все на нее молятся пожалуйста я считаю что вот у нас такого не делают нас вообще по-другому поступит Хотя, с другой стороны, я не считаю э Это какой-то проблемой. Экструдированный пенополистирол будет э являться проблемой при нагреве большом, То есть после определенного там, количества тепла, нагрева Он будет выделять что-либо И второй момент, это при пожаре, это будет тоже проблема Вот здесь э эта ситуация, она такая неоднозначная, я бы сказал но вот тебе, пожалуйста, вот практика. Практика, вот она, в реальности. Как происходит? На мой вопрос, почему такие кривые трубки, почему так сделали? Был ответ такой, так это же временная система, потом все это облагородится и выстроится красиво. Выстроится. Ну ладно, я же не спорю, это не окончательный вариант, это еще в процессе находится. Для чего они, для теплого пола или для водопровода, я не могу на это ответить, ничего. Я уже просто не помню. Там есть часть и такой системы, и такой системы. То есть где-то теплые полы тоже присутствуют. На самом деле, вот как раз-таки, где находятся трубки, это будет кинотеатр. И они очень любят в Америке делать у себя в цокольном этаже кинозал, скажем. Это комната, которая там можно врубить на всю катушку и балдеть. Что касаемо канализации. Ту канализацию они используют вот именно на склейке. И то есть как у нас многие говорят, что вот раз трубы, в Финляндии у нас можно использовать раз труб, ну, мама-мама, да, и воткнуть в одну сторону и в другую сторону обрезки трубы, ну, зачистив, соответственно, их, то где-то в других местах они запрещены нельзя, и только нужно вот э, папа в маму должна вот набирать, набирать, набирать, чтобы скольжение шло в одном направлении. То по идее, в принципе, вот американская система, она работает та же самая, как и наша система. Только единственное отличие у них будет э, отличаться она как бы закрытая по сути заклеена герметично и не может открыться если ну грамотно склеена то в нашем варианте может где-то резинка завернуться где-то еще что-то произойти ну, будет скажем так более ремонтно пригодно ну, тут такая сложная система то что я клеил когда-то у меня был опыт клейки труб точно таких же труб но только лишь для домашнего централизированного пылесоса Я вам скажу, что ну вот реально, блин, как будто я выпил нормально <laughs> так под вечер Потому что нанюхался, ну клей такой вот он, ядреный. Ерунда, не понравилось, не знаю, очень сложно это, Либо нужно в противогазе в каком-то специальном распираторе, распираторе работать Ну так просто, это очень сложно что касаемо водопровода и канализации то по большому счету нормальная у них система и рабочая просто есть свои определенные отличия и так далее не более того но опять же вот взять систему и посмотреть на склейках что-то у них пошло не так или в чем причина Но поставили через резиновую муфту вот и все и вся система то есть по большому счету в нашем случае это просто разбирается, но у них-то тоже можно было бы отрезать, впаять новую там, гильзу в нее и так далее, ставить. Но все-таки сложно, это такая жесткая система, которую ты не можешь воткнуть. То есть там должна быть уже какая-то другая ремонтная канитель. Но видимо вот у них ремонтный вариант это резиновый кусок трубы и хомуты с нержавейки. Вот и все. Думаю, это их ремонтная система. Какая из них лучше, какая хуже, кто его знает. Работает, работает. И, и там работает, и здесь работает. Что касается инсталляции, у меня такие двоякие чувства. Я с одной стороны вижу, что внизу возможно подключение будет открытое. да, И это допускается по финским нормам и стандартам. То с другой стороны, сверху я вижу... Уголок от медной трубки, который входит вверх уже самого по себе бачка сливного. И если это все закрыто, то в нашем случае не допускается. У нас делается обязательно трубка из шитого полиэтилена, идет от коллектора до унитаза единым куском трубы и соединяется непосредственно в самом бачке. Соединение происходит. Все, больше никаких разрывов нигде нет. Если что-то произойдет, то эта вода будет течь в бачок, с бачка через пере... систему перелива будет вытекать в канализацию. То есть самой по себе глобальной протечки не будет. То есть не знаю, здесь я могу ошибаться. Если кто знает, то поправьте, пожалуйста. Пару слов хочу сказать про пол по грунту. Это можно считать пол по грунту. Кусок вот повезло, скажем так, у них что-то произошло, они там либо что-то изменить решили. И вскрыли кусочек. То есть мне удалось посмотреть, что там происходит внизу. В разрезе я увидел, что есть экструдированный пенополистирол. Соответственно, какой толщины я уже не помню. Выглядит примерно, ну, как 50 мм. Но может быть все-таки и сотка. Я уже точно не могу говорить, а ошибаться и там обманывать тоже не собираюсь. То есть вижу арматуру хорошего диаметра. То есть сечение такое приличное. И опять же странная включается странная система, если вернуться в начало, то мы видели всего лишь два сантиметра 1 инч на толщину снаружи утепления цоколя И то есть получается это бетонный цоколь, через который идет моментальный мостик до э, внутренней части и он упирается через ступеньку в экструдированный пенополистирол и то есть демпфер есть, он присутствует но опять же у нас система отработана, она выполняется как радоновая защита, но она опять же как я много раз говорю, что нет единой одной точнее функции все функции они включают в себя уже соптимизировано все что можно было сэкономить, они сэкономили, там экономить нечего в любой финской системе практически защита от радона, то есть влага не может подняться, то есть, здесь наоборот они сделали зачем-то такой материал поставили, который пропускает между ну, между себя влагу влагу, пар и так далее то есть сырость можно может зайти вовнутрь зачем, я честно говоря не понял как демпфер она работает, да, я согласен как вентиляция работает но вот зачем она в этом случае, какую роль она несет я не понял, честно говоря здесь я считаю, что финская система фундаментов и полы по грунту, у финнов гораздо, скажем, больше практики и опыта, и они отточили уже свою систему, и а она работает у них прекрасно и отлично. То здесь я не могу этого сказать, что американский вариант, ну, по крайней мере, данного типа, где мы видим, пол по грунту, он как-то близко соответствует чему-то, это все-таки больше зачатки. Но, опять же, вы можете видеть, вот хорошо видно на этой фотографии э, импрегнированный брус. Вот зеленая стартовая доска, она первая идет. А дальше уже идет нормальный, обычный. Это вот у них такие сейчас изменения. Не сейчас, а вот какое-то время уже произошли. Еще хочу сказать про фундамент и вот про эту систему. Что касается щебня. У нас засыпают, ну, по крайней мере, в столичном регионе, вот сто процентов могу сказать, что проектировщик укажет засыпать именно щебень как будет нижний слой, так и верхний здесь тоже присутствует щебень но щебень американский очень сильно отличается я и на креоном бросе я потом когда-нибудь дойдут руки расскажу он такой, скажем, для меня это мусорный щебень то вот финны наоборот в определенных моментах используют прямо аж мытый щебень моют специально для того, чтобы он был чистый и здесь получается он такой, вроде как он воду он сдренирует, да, но он такой замусоренный щебень. Ну, тут сложно сказать, как хорошо, плохо, это все от местных условий определенных и так далее. То есть то, что касаемо грунтов, то я могу сказать, что вот где я был, по крайней мере, тот регион, он тот же самый ничем не отличается от Финляндии. Основное это глина. Глина, суглинки, там у них то же самое, по идее. Поэтому люди приспособились, нашли определенные решения для строительства. И пользуются, и живут, и радуются. Вот здесь как раз-таки та мембрана, про которую я говорил, что она работает вроде как в виде демпфера. У меня на одном из видео я показывал нечто похожее на торговом центре. Я работал, и там эта мембрана она была как раз-таки между двух бетонных плит, то есть стены качестве стен были плиты одна плита потом эта мембрана и к ней прижимается уже вторая она как раз работает как чтобы не было возможности перекрыть именно зазор вентиляционный по этой мембране будет все проходить и уходить выходить влага и все будет это работать Но она немножко для другого предназначена на мой взгляд то здесь вот они используют именно как демпфер по периметру я честно говоря не знаю, что, а для чего они используют У меня такого четкого решения Прям нет Может быть они от влаги защищают древесину Которая на старте Там находится внизу Но опять же, они про мостик холода Совсем забыли, то есть утепление У них совершенно другое Но опять же, это вот как Они еще где-то в начале пути К полам по грунту Что касаемо Качества бетонного пола цокольного этажа вот здесь я вам скажу, ребята, ну просто вот, блин, перфект вот ничего не поделаешь нарезано все, температурные шовчики ну просто вот как блин, я не знаю, как по учебнику красивее я, наверное, не видал вот действительно отличная работа что касается именно качества бетонного пола очень понравилось ну и также присутствует очень много всяких всевозможных подпорных элементов, ЛВЛ, балки, там трубы вот эти опорные, сдвоенные, стройные, с спитеренные, столбы, которые собираются. Вообще, у меня к системе вентиляции, воздушного отопления точнее, воздушного отопления, очень много вопросов. Я был в нескольких домах, то есть и где я жил в Америке, там было воздушное отопление, мне не понравилось. Оно сильно шумит, но вот то, что я ночевал в Финляндии несколько ночей в доме, в котором есть воздушное отопление, это то же самое оно также шумит мне не понравилось, вот честно говоря мне не понравилось я считаю, что это немножко другая система все-таки она не то, что немножко, она значительно другая по отношению к простой вентиляции если у нас вентиляция идет, она всегда будет сверху и где-то будет приток, а где-то вытяжкой. если там на трубах не экономить, соответственно диаметры взять и сделать другие немножко и чуть-чуть побольше то там можно добиться вообще разных вариантов по звукоизоляции плюс расширители, вот эти, я не знаю как они правильно называются, приемники такие, камера, которая пункт, там воздух расширяется оно практически бесшумное но я считаю, что вентиляция она обязательна в каждом современном доме только так вы сможете контролировать, потому что вы хотите контролировать сколько у вас тепла подается в радиаторы или, там, или поддерживается какая температура, вы хотите подэкономить или наоборот вам что-то нужно, то почему вы не хотите сделать то же самое с вентиляцией то есть у нас сейчас современные, даже примитивные варианты ставятся на выходе, на главном выходе из дома стоит пульт, в котором просто, простые значки есть значок я дома я ушел из дома другой значок, ну кнопка имеется в виду Уходишь из дома, нажал, меня нет дома. То есть она уменьшается. Пришел домой, нажал на кнопку, я дома. Все, она выходит на нормальный режим работы. И еще одна кнопка, гости. То есть это когда много людей приехала в гости, нужен больше объем. Включаешь эту кнопку, у тебя будет работать в режиме, там, я не знаю, может максимальном или ну, в большом. Но будет всем хватать воздуха. Все что касаемо электрики, то я не могу сказать о самой по себе электропроводке, которая была здесь Щит мне не понравился, вот щиты, то что я видел в том доме, где я жил, и то что я здесь вижу Это в принципе одинаковая система, я могу сказать Но они выглядят, ну, чисто вот так, по-савдеповски Да я понимаю, что это железяка и так далее, но почему она серая, почему... У нас как-то белые? у нас, мне кажется, симпатичнее, у нас делается там разные размеры есть этих щитов Закрывается крышечкой и открываешь в едином щите. А здесь два отдельных, там, в другом месте было где-то три отдельных, там, может быть, больше отдельных. Я понимаю, что это все незначительно, но как-то более мне импонирует, по крайней мере, европейская система. Мне, честно говоря, не нравится в электрике это прямоугольные подразетники. У меня просто. Я понимаю, что у них традиция, давно. И так далее. Но система у нас такая же. Мы высверливаем отверстие в гипсокартоне уже потом, после электриков. И коробка крепится жестко. Как и у них. Ну вот, как-то на мой вот. Это просто уже, наверное, такая дело привычки и так далее. Но мне как-то импонирует больше круглое, нежели прямоугольное и розетки вообще у них, вилки такие смешные какие-то детские, у нас хоть, ну, какой-то там есть толщина этой вилки а у них просто пластинки такие плоские ну какие-то как игрушечные в общем настройки присутствуют как у нас из оплат наверняка его используют где-то там в районе кровли чтобы ограничить утеплитель ну и сделать его как-то ну, измеряемым и в качестве ветрозащиты использовать а также наткнулся на такой материал я честно говоря уже не помню что там внутри там либо был экструдированный пенополистирол из двух сторон ламинированного ткань, ткань перфорированная разная толщина то есть это не то что как у нас идет в виде плат то есть под кафель. Может быть у них тоже для этого используется, но честно говоря, я вот такой материал не встречал. Поэтому кто сможет рассказать описать или сказать, что это такое конкретно, вот буду признателен. А по большому счету я хочу уже завершать данное видео, потому что видеоматериала больше нет никакого. У меня закончилась батарейка. И все, больше я ничего снимать не мог. Но основное, то что я снял, я постарался максимально вам показать. На этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!